Всем привет, друзья! Если вы смотрите этот видос, значит это канал Work and Life и с вами я, его ведущий Антон Белюк. Продолжаю я серию видео вакансий в Польше, видео вакансий от группы Progress Польского агентства по трудоустройству, на которое я сейчас работаю координатором. И в сегодняшнем выпуске я хочу прорекламировать вам долгожданные многими работы, а конкретно это работа сварщиком в Белостоке. И работа без специальности по монтажу отопительного оборудования также в Белостоке на этой же фирме. Буду в одном ролике рекламировать две этих работы, так как ну, это две работы с одной фирмой. Поэтому все те из вас, кто заинтересован в работе, именно в работе, не в развлекухе там, если хотите посмотреть какое-то развлекательное видео и все остальное, или так услышать полезную информацию на другие темы, то лучше переключить этот ролик, говорю заранее, потому что в этом ролике я буду именно рекламировать актуальную работу в Польше. Конечно же, без обмана и кидалова, с нормальными условиями проживания. Так что, что те из вас, кто заинтересован на данный момент именно в работе в Польше, хочет устроиться на работу, это видео для вас. Оставайтесь на моем канале. Остальные же просто не тратьте свое время зря. Ну что ж, я начинаю. Поехали. Первая работа, которую я прорекламирую, это будет «Вакансия сварщиком. Значит, задачи. Сварка ТИК. Черная сталь марки С235. Также сварка магом 135, то бишь полуавтоматом в нижнем положении PA. Задачи. Подготовка места работы, настройка оборудования и материалов, необходимых для выполнения работы. Ручная и полуавтоматическая сварка резервуаров и котлов, листы 2-5 мм, также трубы. Контроль качества проведенной работы, проверка качества и герметичности сварных швов. Использование электроинструмента, шливовального станка, дрели связанного с производственным процессом. Необходимо заботиться о доверенных устройствах и инструментах, соблюдение применимых правил и процедур, соблюдение принципов информационной безопасности, охраны здоровья и безопасности на производстве и пожаротушения. Ну, в общем, что значит все вышеперечисленное? Говоря простыми русскими словами. Ну, требования, какие на обычной другой, любой другой работе сварщиком. Вот, я просто зачитал вам переведенный текст, который перевел, который пришел мне от польских работодателей. Ну, я думаю, все понятно. То есть, подготовка, необходима подготовка места работы к работе, проверка качества своей работы после ее выполнения, то бишь, чтобы убедиться, что все там в порядке. Ну, и соблюдение техники безопасности, там правил пожаротушения и всего остального. Остальные требования э, кандидатам, э, значит, необходимо знание польского языка на уровне понимания, возраст не более 45 лет, опыт работы сварщиком, диплом сварщика, ну может быть там белорусский или украинский или любой другой страны, с которой вы приедете биометрический паспорт минимум на 3 месяца, либо актуальная рабочая виза. При необходимости будем делать приглашение на работу. Вот. Опять же, долгожданный момент многими, потому что многие у меня спрашивали делаем ли приглашение, когда уже будут делать приглашение. Ну вот, эта фирма, филиал нашей фирмы из Белостока, они уже готовы делать приглашение Тем, кому это необходимо на эту работу, поэтому учтите этот момент. Особенно будут приветствоваться люди с карты поляка, конечно же, потому что с карты поляка проще, ни приглашений ничего не надо, ну и документы проще оформляются. И теперь самое интересное, зарплата 21 злотый нет то в час, работа в две смены, первая смена с 6 утра до 2 часов дня, вторая смена с 2 часов дня до 10 часов вечера. С понедельника по пятницу, возможны переработки, то есть возможно и по 10 часов работать, когда-никогда, когда говорите с начальством. Ну и субботы тоже можно работать, не постоянно, но бывает, что работают они домой и субботы. Жилье предоставляется бесплатно в доме, который арендует агентство, номера для, ну, от одного до четырех человек в комнате. Условия, как правило, хорошие предоставляет группа прогресса, я имею в виду условия проживания для своих рабочих. На работу комфортно будет добираться можно автобусом, ну еще уточню, может будут возить и забирать, или нужно будет добираться самим, но на данный момент уже знаю точно, что с доездом проблем не будет, либо там возле самого дома будет остановка, прямой автобус ходит, либо может даже будут и возить. Работа с 1 марта, заезд разрешен с 15 февраля Документы оформляются 10-14 дней Обладателем карты поляка документы оформляются быстрее Количество человек 4 требуется При устройстве на работу сварщики проходят тесты навыков у менеджера ну, в общем-то, это все по данной вакансии. Ну, должны будете уметь варить ну, то есть, герметичные резервуары. То есть, ну, надо варить нормально, нормально. Надо уметь варить будет. Ну, и, соответственно, зарплата весьма и весьма неплохая. 21 злот в час. Нет, то обещают. Ну, и следующая вакансия. Ну, соответственно, в Белостоке, это же фирма. Задача монтаж отопительного оборудования, требования, знания, опять же, польского языка на коммуникативном уровне, мужчины до 45 лет, можно без квалификации на эту работу, с биометрическим паспортом на 3 месяца, либо актуальной рабочей визой, делаем приглашение на работу, ну, в этом плане все, как и в той вакансии будут приветствоваться обладатели карты поляка зарплата 12,32 12,32 гроша в час нетто зарплата гораздо меньше, но ну, естественно потому что можно без квалификации на эту работу ну все по часам работает то же самое, две смены по 8 часов, можно по 10 часов работать и субботы жилье предоставляется бесплатно, короче все остальное то же самое, 6 человек сейчас требуется ну, что касается по работе, это подготовка котлов к установке, то есть там защитка, шлифовка и монтаж отопительных котлов. По возможности, ну, уже есть видосы там в Белостоке, возможно, я сам туда скоро перееду, но, возможно, мне и вышлют эти видосы, пока еще буду здесь. И смонтирую уже видео вам с самой работы, чтобы вы увидели сам рабочий процесс, как сварщиков, так и монтеров отопительного оборудования. Ну что ж, друзья, э, осталось показать вам по традиции, э, как добраться до Белостока, с самого ближайшего большого города. Ближайший большой город это Варшава. Так что внимание на экран. Ну вот, значит, на ваших экранах. Вот у нас Варшава. И с нее я проложил маршрут уже в Google картах. До Белостока Ровно 200 километров Показано И 2 часа 5 минут Ехать на автобусе Автобусное сообщение работает таким образом Что каждые 90 минут Ездит автобус как с Варшавы в Белосток Так и с Белостока в Варшаву То есть он прямая Практически абсолютно дорога ну, Никаких проблем вообще нет В плане доезда Короче 2, 2 часа Грубо говоря ехать вот у нас Белосток. Мой контактный телефон сейчас на ваших экранах. Там и вайбер, и ватсап, как можете видеть. Так что поспешите, звоните. По данной вакансии лучше заранее вам позвонить, выслать мне свои документы, чтобы уже начали вас оформлять. Тогда, тогда вас оформят быстрее и как бы... Ну, проще пройдет вся эта процедура оформления документов, то есть вы слаете свои главное фото паспорта мне мейлом, я дам вам мейл, когда позвоните в сообщение, отправлю свой адрес почтового ящика, вы слаете мне главное фото паспорта и фотографии всех страниц с визами, ну, и с любыми печатями. И уже место за вами на работу забивается, как говорится, уже остальным всем даю поворот, отворот, поворот, кто звонит. И начинаем вам оформлять документы. Кто, кому требуется приглашение, также звоните и присылайте мне, опять же, фотографии паспортов. Еще уточню, уточню по телефону там все нюансы. И будем делать вам приглашение. Что ж. Не забывайте задавать свои вопросы в комментариях под этим видео на любые темы, связанные с жизнью и заработком за границей. И не забывайте про лайкать чужие понравившиеся вам вопросы. Таким образом я буду знать, на какие вопросы лучше всего отвечать, какие вопросы более интересные для вас. И на эти вопросы я буду отвечать в своих видеороликах из плейлистан плейлистантов отвечает уже наверное в принципе скоро должен быть следующий выпуск. Пишите вообще свои любые комментарии опять же в комментариях под видео я уже знаю, что многим из вас не нравится серия именно этих видеороликов, бесплатных вакансий в Польше, но ничего не поделаешь, это один из способов рекламы вакансий и способов доноса информации об этих вакансиях моим подписчикам, моим зрителям. И, как показала практика, данный способ работает весьма неплохо, потому что 60% людей, которые мне звонят, звонят после просмотра видосов на YouTube. Поэтому и дальше буду я снимать эти ролики, нравится вам это или нет. Просто-напросто, ну, если вы не заинтересованы конкретно в трудоустройстве в Польше, рекомендую вам тогда не смотреть данную серию видеороликов, раз у вас начинают закипать после них так мозги, как показала практика последнее время, волна негодования просто пошла. Ну что ж, ничего не поделаешь, я буду снимать, потому что это работает. Потому что я рекламирую так вакансии через YouTube. Также через Telegram сейчас будет идти, в первую очередь вся рассылка вакансий и моих самых свежих видеороликов. Я буду сначала вакансии самые свежие и актуальные выкладывать в Телеграме, как и видеоролики. Ну а потом только уже эти ролики и вакансии будут появляться в свободном доступе на таких ресурсах, как мои группы ВКонтакте в Одноклассниках, ну и видеоблог на Ютубе, соответственно. Ссылки, к слову, на которые вы сможете найти в описании к этому видеоролику, как и ссылку на мой канал в Телеграме, на который я настоятельно рекомендую вам подписаться. Вот. А также хочу напомнить для тех, кто не видел мой прошлый видеоролик, я предлагаю вам, на мой взгляд, выгодную и достаточно неплохую работу со мной в моей команде в Телеграме. Кому интересно данное предложение, кто еще не в курсе, предлагаю перейти по ссылке на данное видео, где я предлагаю объясняю суть данной работы. Ссылка на него появится в конце этого ролика в нижнем правом углу этого экрана. Также ссылка на подписку на мой канал уже, наверное, появилась в верхнем правом углу вашего экрана. Ну Поэтому я буду закругляться. С вами был Антон Белюга, канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.